Всем привет! Привет путешественникам по пространству вместе с потоками нейтрины со мной в Евека Лесе Черных. Добро пожаловать на новый наш эфир. Что же, как вы знаете, я учитель и аналитик системы дизайн человека, да, в течение уже очень многих лет. Около 11 лет уже обучаю и являюсь аналитиком. И сама где-то уже больше 14 лет в своем эксперименте, когда получила свое чтение, так еще раньше да, начала как бы знакомиться с дизайном. Вот. И сегодня я хотела поговорить про тему обучения в дизайне человека, да, потому что очень много тоже интересующихся людей, которые хотели бы обучиться, да, или есть интерес какой-то, да, что, какие есть возможности вообще, да, обучения в дизайне человека. Вот, и поэтому вот на все эти вопросы хочу сегодня вам тоже ответить, рассказать, как, что. Вот и давайте начнем по порядку, да, так как я логический человек и сегодня погода как раз изменилась, да, звездная погода, она логический такой очень транзит, вот, поэтому да, все по порядку, Так же, как и в общем-то во всем в дизайне человека, да, потому что здесь у нас тоже такой вот свой порядок, наш свой какой-то процесс. И э, все очень логично, да, знание логичное, поэтому все последовательно. И обучение в том числе тоже последовательное, да, здесь у нас ты сами человек. Вот, поэтому будем двигаться, и я буду рассказывать вам как и что, да, и, конечно, вот как мы говорили в прошлом в нашем эфире, что все начинается с базового чтения, да, потому что, ну... В идеале, да, нужно сначала получить базовое чтение свое, и затем э, уже двигаться э, в дальнейшее какое-то да, обучение, если это интересно вам, да, либо это возможность двигаться в разные другие чтения, да, познание себя и ну, как бы своего окружающего тоже, да, если это там партнерство, семейные какие-то взаимодействия и так далее. Да. Вот, и, ну, и себя познавать более глубоко. Или э, у нас есть возможность также обучаться в дизайне человека. Ну, и знаете, это не о том, чтобы прям вот э, пойти обучаться серьезно, там, да, обязательно стать аналитиком. Ну, кто-то хочет стать, да, или чувствует в какой-то момент готовность да, двигаться в это более профессионально. Вот. А есть курсы у нас, да, такие, которые просто вот для большего понимания себя тоже, да, для большего э, понимания вообще дизайна человека, да, и тоже окружающих есть у нас эти курсы, да. Э, я уже немножко говорила на прошлом эфире про курс «Проживая свой твой дизайн», да, который является таким очень важным тоже, процессом для вашего разобуславливания. да, Это, в общем-то, не обязательно как бы, да, идти дальше. Вы можете просто для себя получить этот курс проживать свой дизайн», да, понять вообще, как вам взаимодействовать с разными типами, с которыми встречаетесь на вашем пути, да, с людьми, которые рядом с вами находятся, да, как с ними лучше взаимодействовать, как корректно с ними взаимодействовать. Вот, и как больше углубить свой да, процесс тоже, трансформации. Да, потому что это курс «Проживая свой дизайн» — это курс клеточной трансформации, да, который еще более глубоко дает вам понимание да, после базового чтения. Ну, в идеале, да. Как я говорила, можно, конечно, его пройти перед Чтением, да, но так как Ра это преподавал, да, ранее это вот сначала чтение, все-таки, да, потом уже проживает свой дизайн, вот и там очень мощные, да, такие трансформационные тоже процессы запускаются, да, еще более глубоко человек может а, понять какие-то нюансы, которые были а, озвучены в, а, ну, в своем озвучении, вот и затем а, есть возможность пойти дальше в общеобразовательное обучение, да, и оно тоже, да, можно как бы э, здесь углубляться именно для того, чтобы уже идти дальше в профессиональное обучение, да, потому что у нас как, у нас сначала, да, идет, проживая свой дизайн, да, он закладывает основу э, для дальнейших тоже обучений всевозможных, да, которые есть в дизайне человека. В том числе и для профессионального обучения. Потом у нас есть два курса, которые общеобразовательные, да? и они как бы дают вам определенную тоже информацию, да, части информации, кусочки пазликов, да, которые необходимо тоже получить, прежде чем двигаться в профессиональное образование. Также это очень тоже углубляет понимание своего дизайна. Да, потому что там на каждом курсе свои нюансы, свои какие-то да, темы, которые вы проходите, э, и добавляете к тому, что вы уже знаете, да, и вот этот костяк основан, это, конечно же, базовое чтение и проживать свой дизайн, да, и вот они как бы фундаментом таким закладывают, да, э, э, тему для дальнейшего тоже вот обучения. Вот, и дальше у нас и здесь есть курс, который ä, представляет уже да, возможность посмотреть на разные ä, уже более ä, такие, да, основополагающие такие тоже важные моменты, как ä, красное и черное. Ä, соответственно, у нас есть там ä, введение в профиль, да, ä, ну, линии, да, линии гексаграммы, да, то есть, ну, такие, это еще не профиль, да, но уже линии гексограммы то есть, да, основы какие-то, которые очень также важно понять, прежде чем двигаться в профиль, да, потому что тоже там своя история. Вот есть у нас там также контуры, потоки, да, как с ними тоже взаимодействует, что это, как это работает, да, тоже там разные истории. Вот. также в э, э, ABC у нас уже, да, начинается тема введения э, в киноутинг, да, то есть обучение, как работать с ключами определенными, да, тоже в карте. Это тоже обучение этому, да, и, соответственно, под, э, даже есть практика уже, да, домашние задания всевозможные, да, и практика. Вот и потом разбор этих тоже заданий, да, ну так как я работаю, да, с этим не просто как бы загрузить, да, вас информацию, информацию и все и отпустить. Нет, это опять же, да, когда вы начинаете цены человека изучать. Да, очень такая, это вкусная такая морковка для ума. <смех> Ум очень может быть таким любопытным, да, и хочется вот все узнать там, да, интересно, все сразу охватить, все интересно, все вкусно, да, и сразу всех пойти лечить, <смех> всем помогать, всех спасать. Вот. Но на самом деле, да, суть-то не в этом. Да, у нас есть, во-первых, вот этот семилетний тоже процесс трансформации нашей клеточной, да, вот когда мы начинаем наш путь дизайна человека, получаем базовое чтение, начинаем эксперимент, да, то есть начинается вот эта кле клеточная трансформация, если вы действительно вошли в эксперимент. И с каждым курсом, с каждым обучением тоже, да, как бы углубляется эта информация, ваше понимание, ваш шум, конечно же, мотает на уст, да, но так, как Ра вот, он говорил, да, что как бы в дизайне человека знание не сила. Да, это то, что вот семицентровые люди, да, гомогенизированные, очень да, нам нау, как бы тоже научили нас, да, что э, в знании сила. Да, здесь, в дизайне человека, Ра говорит, знание это не сила, а сила в эксперименте, да, в опыте. Поэтому действительно, как бы, сколько бы вы не знали, чего, да, здесь это вот ну, как бы на втором месте стоит, да, не на первом. А на первом месте это, конечно же, все ну, как бы, да, перепроверить на себе всю информацию, которую вы получаете на курсах, да, на обучениях. Вы проживаете через себя, через свой опыт. Да, поэтому здесь вот мне нужно торопиться тоже, да, вот люди сейчас вот, ну и вообще я знаю много людей, которые, да, вот прям вот торопятся, да, вот понахватать, понахватать один за одним, а лучше еще вот один не закончился, уже второй побежал, побежал, да, там понесся куда-то там все, да, бежать, скорее-скорее хватать там, да, не знаю, там денег зарабатывать или что-то, да, там. Вот всех спасать, там, да, все там нести, ой-ой-ой-ой-ой, надо все быстро, быстро, быстро. Вот. А, то есть, ну, как бы на уровне ума вы можете получить, да, эту информацию, но самое главное это прожить ее, да, чтобы она в вас именно а, проникла, да, в клетки ваши проникла. Да, тогда вы действительно можете двигаться и осознанно уже понимать, что стоит за каждым словом, да, за каждой частью информации. Когда вы это проживаете на опыте, да, и, и это вписывается, прописывается в, вашем, в ваших клетках, в вашем трансформационном процессе. Да? И поэтому вот, ну, очень многие да, спешат вот это все сразу схватить, взять да и бежать куда-то с этим вот. но на самом деле да, ценность дизайна человека вы можете ощутить только тогда и действительно что-то ценное дать своим студентам там клиентам да, когда вы прожили хотя бы три с половиной года да почему у нас дизайн человека да обучение это три с половиной года как минимум да и это то, как выстроил это обучение Ра да, в свое время тоже. Вот. и это то, как действительно корректно двигаться, да, чтобы хотя бы три с половиной года у вас было своего собственного клеточного процесса, да, когда вы действительно в эксперименте с, каждым, с каждой частью знания, да, которую вы получаете, она у вас как бы в клетках там трансформирует вас тоже, да? вот. И тогда вы можете действительно что-то уже какие-то проблески, ценности при, переносить да, э, другим, если вы станете аналитиком, например, да, дизайн-человек. Вот. Не, суть не в том, чтобы да, быстро все, все пройти и стать аналитиком, да, и вот все, я звезда тут, и давайте все, сейчас пошел уже. Да, то есть, ну, многие так поступают, конечно, потому что гомогенизированный мир, ложное я, никто, семицентровое вот это, да, которое там говорит, давай быстрее сила в знании, давай нестись, да, никто не отменял этого, да, и поэтому я вижу этот процесс тоже у многих студентов. И уже к семи годам своего эксперимента, да, люди уже начинают совсем по-другому видеть вообще этот процесс. И действительно, что-то могут реального ценного такого дать, да, и поделиться с другими. А до этого это вот, ну как бы, да, процесс, да, вы можете что-то уже такое, да, ценное принести, но нужно вот хотя бы половину, да, вот чтобы клеток у вас перепрошилась уже по-новому, для того, чтобы да, что-то уже, вот какие-то нюансы, действительно, какую-то ценность да, донести до, до других. Вот. И я сама в своем процессе, вот уже более 14 лет, почти 15, как вот начала действительно такой радикальный эксперимент с своим дизайном. И были разные тоже периоды моего процесса. Вот я примерно около четырех лет сама училась на аналитика тоже, да, для того чтобы стать аналитиком а потом уже на учителя там, да и на разные другие курсы пошла. Вот, потому что действительно ценности здесь в том числе и во времени в том во сколько вы в своем эксперименте да, насколько вы глубоко уже да, в какие-то вещи окунулись и увидели через призму своего собственного эксперимента вот, да не то что там вам учитель какие-то примеры надавал да или там что-то да и вы как бы там несетесь с этим на да, куда-то и чего-то да, конечно, может быть, оно ну, вас там цепляло, и вы там делитесь этим, да, вот. Но свои собственные трансформационные ценности, да, как вы, как внешний авторитет, это не несет. Поэтому не торопитесь, да, если вы хотите двигаться корректно в дизайне человека, да, то один курс какой-то прошли, да, потом переварите это все, устаканьтесь с этим, да, Потом двигайтесь из стратегии авторитета, да, уже в дальнейшие какие-то процессы. Вообще понять, да, нужно ли обучаться, не нужно этому обучаться, да, опять же, и стратегии авторитета вы можете, да, понять. И, конечно, поэтому очень важно сначала получить чтение, а потом пойти уже в проживай свой дизайн, да, потому что когда человек, ну... Не получил свое чтение, да, не начал свой эксперимента так просто, да, там, а, что там, да, в этом проживаем свой дизайн, да, узнаю чего-нибудь, вот, да, но еще не понял вообще, как, как его дизайн действительно да, работает. Вот, человек, опять же, из ума принимает решение тогда, да, и ну, тогда это ум, да, опять же, его толкает на что-то до да, что выгодно будет что там да, стратегические вот эти игры какие-то да, безопасности и так далее да. ну давай сейчас вот мы тут пройдем это пройдем пойдем да, уже вот. а тем более если там пару курсов прошли Да и давай сразу всех уже лечить да, без сертификации без профессионального обучения вот. Ну и понятно, да, что человек как бы только вот какую-то прям маленькую-маленькую часть там, да, может дать. А профессионального там чтения, конечно, не будет. Поэтому у нас есть для этого, да, тоже профессиональный уровень обучения. И все это рассчитано примерно на 3,5 года для того, чтобы действительно хотя бы вот на клеточном уровне, да, студент э, дизайн человека... Э, Прожил, понял, да, какие-то моменты, перепрограммировал свои клетки, вот эти, да, трансформационный процесс, да, хотя бы половина семилетнего пути прошло, и тогда действительно можно что-то уже чем-то делиться. Вот. Это то, как, в общем-то, да, Ра выстроил это образование. Вот. И, в общем-то, в HDS, да, это Международная школа дизайн-человека, да, у них есть правило, которое осталось от РА, да, что вы все равно не можете получить сертификат профессионального аналитика да, до того момента, пока у вас не пройдет 3,5 года хотя бы. Поэтому такой вот да, как бы на скаку я вас остановлю, если что. Да. То есть даже если вы сдадите все экзамены профессионального уровня, да, если раньше там пройдет чем пройдете обучение чем три с половиной года, то все равно да вам нужно будет ждать эти три с половиной года пока вы получите сертификат профессионального аналитика. вот поэтому торопиться не надо да, спешить никуда не надо вот, а двигаться в своем действительно темпе, Через свою стратегию авторитет. Для чего, в общем-то, да, вы получаете чтение. Не просто для того, чтобы да, все сразу понахватать и быстро получить этот сертификат. Поймите, да, что дизайн человека это тоже это как э, второе высшее образование. Это не просто так, да, что вот там вот почитал что-то, да, где-то э, книжечек надергал, где-то чего-то, да, и пошел уже такой Я гуру, да, и вот все, сейчас я вам все расскажу. Я уже все знаю, да. Ну, как бы вы сами понимаете, да, что э, дизайн человека, да, он, ну, э, такое серьезное знание, да, такое, э, и там и психология, и очень мощные трансформационные процессы на разных уровнях, да, э, нашего сознания происходят. И представьте себе, да, вот вы, у вас там, не знаю, какая-то проблема, да, вам нужен врач. Вы к кому пойдете, да, к тому, кто по книжкам изучал, да, вашу проблему и пытается вас вылечить, да, или э, тот, кто действительно прошел очень долгий, долгий путь изучения, да, и обучения э, на, на медицинском, да, и потом там, может быть, еще и какие-то там, да, сдавал, сдавал там дипломы и так далее, сертификаты, да, и то есть человек, который действительно очень много практиковал, и, да, у него есть и теория, и практика, да, и который знает действительно то, что он делает, да, не просто покупал там диплом, да, для того, чтобы всех лечить и обучать, да, и это вот огромная разница, да, и, конечно, вы, скорее всего, придете к тому, кто действительно знает, о чем говорит. Вот, поэтому э, вот этот эфир я как раз и посвятила, да, вот этой корректности, потому что я говорила о том, что важно, да, быть честным тоже в своем процессе, если вы начинаете свой путь дизайна человека, да, это у честности в том числе. А честно это вот так, да, то есть когда вы сами в эксперименте и вы проживаете его, и вы двигаетесь в нем. Вы честно да, понимаете все подводные камни, которые да, встают на пути вашего эксперимента, да, эксперимента другого человека. Вы наблюдаете за путешествием своим, за тем, что происходит, да, и вы действительно даете себе время для каждого да, вот этого устаканивания каждого курса, который вы получили. Не только на уровне ментальном, да, но и на физическом, на внутренних процессах, да, которые вы проживаете. И тогда действительно есть возможность да, что-то ценное из этого принести другим людям и делиться этим. Вот, поэтому нет никакой спешки здесь не должно быть этой спешки, а действительно вот этот этап за этапом, шаг за шагом. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, да. Вот у меня студенты есть, которые в течение семи лет проходят вот этот, да, процесс и приходят в профессиональное обучение, да. например, тоже вот здесь привет, Олесь. которая у меня уже учится, вот прошла вот эти все этот путь. В течение долгого, года, долгого процесса, да, своего эмоциональный генератор, да, и честно, как бы тоже в своем процессе. И вот в этом году уже 8 лет, как она, да, в опыте своем, и вот закончила ПТЛ-1 и пошла дальше на его обучение тоже, да. Вот, но это зато честный такой процесс, да, и я буду понимать, что человек реально что-то там уже понимает, да, и у нее вот этот семилетний тоже, да, свой процесс э, произошел, и она э, действительно знает много там всяких, да, пережила <laughs> подводных камней э, всевозможных, вот, и прошла этот путь, и уже есть с чем поделиться реально, да, с другими, есть что-то ценное, с чем она может поделиться. Вот, поэтому да, у каждого свой путь, да, у кого-то он быстрее, у кого-то медленнее, да, у кого мы каждый, опять же, уникален, да, и у каждого свой процесс. но если вы хотите обучаться да, на профессионального аналитика, то это вот в течение трех с половиной лет это такое действительно серьезное обучение ну вот не просто так да чего-то там хихихаха да повеселиться и потом чего-то там да доучиться не доучиться да и куда-то уже нестись. вот это действительно глубинный процесс обучения да. прежде всего это ваш процесс и потом уже да может быть помощь для других для других людей вот что еще я хотела здесь сказать да мы говорили начали говорить да вот про разные курсы которые есть и здесь это у нас проживая свой дизайн база ABC – это первый общеобразовательный курс, да, который дает нам тоже да, следующий э -э -э -э, шаг глубины. А, Татьяна, добрый вечер, тоже рада приветствовать. А... Да, сейчас я. Угу. Да, можно включить микрофон, если есть что-то поделиться чем-то ты... и то сказать. Добрый вечер, Хоть я... Добрый вечер, я просто поприветствовала всех, помахала рукой, но так как mm -hmm. первый раз, видать, что-то не на то нажала. А, спасибо. Ну, ничего я страшного. Извиняю, что да. Да, ничего страшного. Отлично. Рада. Вот, и я тогда сейчас угу. Да, отключите микрофон. Угу. Да, и э, дальнейший у нас, да, путь может быть э, тоже картография, да, рейф-картография, который является вторым общеобразовательным курсом. Это такой большой-большой курс, я его тоже веду онлайн, да, он состоит из 24 примерно, занятий, это два месяца примерно, да, обучения, два раза в неделю. Там очень много, да, огромный слой информации такой, да, и кое-что повторяем, то, что проходили вот на предыдущих курсах, да, и плюс еще дополнительно, да, еще больше информации, углубления по разным вот этим вот, да, нюансам, которые проходили или еще что-то, да, добавляется. Дополнительно там уже и профили, да, и четыре взгляда, и там много практики, много уже кинотинга, да, да, и умение уже работать, такое начальное умение работы с картой, да, и, и это такой, да, это важный такой момент для каждого студента, да. Ну, опять же, смотрите, если вы не хотите, да, вы можете это обучение проходить для себя. Да, если вы не хотите становиться аналитиком, вы просто для себя можете это взять тоже, да, и просто изучать для себя и понимание близких, своего окружения, да, своих близких людей. Если вы хотите, опять же, обучаться уже профессионально, то это тоже мастхев просто, да, эти курсы для того, чтобы дальше уже идти в профессиональное образование. Потому что на основе этих общеобразовательных курсов, да, уже идет профессиональное образование, да, профессиональные курсы, которые... Уже еще больше углубляются, уже учат, как делать чтение действительно профессионально. Да? Поэтому я говорила, да, что после ПТЛ-1, да, это первый профессиональный уровень да, обучения, есть уже да, такое возможности разрешения от РАИ и HDS, да, в том чтобы делать студенческие уже чтения нарабатывать навыки да и это ну если человек хочет да, практиковаться то он может уже писать да, о том что я делаю студенческие чтения да и уэлком как говорится да потому что это разрешено вот и если уже а, есть желание до да, двигаться в профессиональное, то это вот четыре тоже профессиональных Курса, который тоже последовательно нужно пройти, да, один за одним. Но опять же, с вашей готовностью, с вашим материальным, опять же, возможностью, да, материальной. Потому что э, обучение дизайн человека не, не дешевое. Да, но это также, э, как мы говорили, да, это как второе образование получить, да. Потому что это действительно... Очень такой мощный инструмент тоже, да, и очень мощная тема. И очень важно корректно тоже доносить, да, и это все обучается на профессиональных уровнях. Как вы будете делать чтение, да, как, как доносить информацию, как работать с людьми и так далее, да. То есть это уже на профессиональном уровне. Вот, и там есть вот эти четыре профессиональных уровня, да, которые важно тоже пройти, для того, чтобы сертифицироваться потом на профессионального аналитика. Да, и тогда вы можете уже себя называть профессионалом, да, и вы можете действительно э, э, делать чтение, да, официально уже, да, и у вас. Э, Добавляют там список профессионалов тоже, да, на, в международной школе дизайн человека. И э, здесь у нас, да, тоже есть национальная организация наша, российская, вот, которая тоже добавляет, да, э, в свой список. И, соответственно, вы уже становитесь действительно профессионалом, да, в, этом, в этой теме дизайна человека, да, профессионалом, опять же, да, но вы не обучаете вы просто делаете чтение, да, это чтобы стать аналитиком, да, нужно вот это обучение пройти. Для а, того, чтобы стать там, да, обучающим практиком, да, вам нужно а, также отдельные другие курсы, да, по обучению уже проходить. Вот, в идеале это э, все происходит, когда вы стали профессиональным аналитиком. Раньше это было так, да, то есть это действительно э, важный момент, чтобы вы, э, опять же, три с половиной года где-то там, да, у вас клеточная трансформация, да, прошла, вот, и потом вы уже можете тогда и что-то, опять же, своим студентам будущим, да, если вы пройдете обучение, да, на, там, э, гида... Э, проживая свой дизайн, да, или там дальнейших каких-то, да, тоже курсах а, обучения, да, чтобы опять же это было что-то ценное уже в, в вас внутри, понимаете, не только у знания, не только ум, да, и выученные какие-то формулы, а действительно это вот в теле, в теле мы уже про тело, дизайн человека это про тело, поэтому очень здесь важный момент именно тело. Да, его трансформация, клеточная трансформация. И, конечно, перепрошивку ума, естественно, куда уж без этого. Но это само собой разумеющееся, Да, есть возможность пробудить нашу, как вы знаете, но только через тело. Опять же, когда вы следуете своей стратегии авторитету, когда вы корректны в своем путешествии, в своем эксперименте с дизайном человека. Да, есть возможность и у мужа, да, блеснуть чем-то, мудростью какой-то, да, поделиться. Вот, поэтому э, реально здесь важный вот такой вот последовательный процесс обучения, да, чтобы принести ценность этого знания, а не просто, да, вот там, понятно, непонятно, хоть, хоть как-то, да, но уже понеслось. Да, и очень много таких людей, которые ну, искажают да, это знание тогда, обучают некорректному, да, вот там всякие вот эти марафоны бесплатные, да, хотя они где-то не учился, да, например. Еще больше э, уводят людей, может быть, да, и некорректную там какую-то информацию дают. И, э, соответственно, э, терминологию некорректную тоже да сами дизайн человек вот а в дизайне у нас свой язык своя терминология тоже да этому этому обучаются как раз на курсах дизайн человек вот поэтому если вам интересно да то вы можете двигаться сначала получив чтение да, пройдя проживая свой дизайн Сейчас очень хорошо, конечно, да, занять свой ум полезной деятельностью, да, как говорится, обучением вот этим, да, но, вы знаете, все должно быть в корректности, да, не из вот этого вот страха, да, что, ой, где мне сейчас вот надо чего-то найти новое, где-то там что-то зарабатывать деньги, да, стабильность какую-то там чего-то, да, опять же, это не про это. Это вот семицентровый такой, да, подход к жизни. Какая-то проблема, какой-то кризис, и давай, да, сразу, Все понеслась, понеслась, надо срочно чего-то, да, все в панике, все несутся, все чего-то там да, пытаются, где бы им выжить наилучшим да, образом, да, научиться и узнать чего-то, да, чтобы выживать лучшим образом опять же, да, то, что я вот как раз на картографии, сейчас я веду курс картографии, да, и вот студентки говорила, да, что как Ра говорил, да, о том, что оставьте телу возможность выживать, да, потому что она в те, тело знает, мы как раз селезенку проходили, да, это про стабильность, про выживание, да, про безопасность, вот, и дайте телу возможность да, спасти вас, как говорится, да? Потому что мы здесь не пришли на уровне ума выживать. Ум не знает, как нам выжить. Поймите это, да? Это очень важно понять. Ум не знает, как выжить вам. Знает тело, как выжить на этом плане, в этой иллюзии май. Поэтому о чем дизайн человек Об эксперименте с тем чтобы да, начать слышать свое тело понастроиться со своей стратегией, авторитетом да и потом следовать этому телу да и куда оно ведет туда и ведет до да, а ум уже как раз таки может на ум смотать и ценное что-то до да, приносить ну как бы там да, мудрость какую-то до да, приносить тоже делиться сейчас я о, на мой вопрос ответ, да, ага. ну вот, отлично, да, как раз Олеся задавала вопрос там, да, про стратегический ум, вот, и это как раз вот ответ был, да, на, на вопрос, могу зачитать, если хотите, да, чтобы озвученное здесь было, угу. перед тем, сколько уже в теме, наверное, человек, и каждый раз ему кажется, что вот, Теперь я знаю, как быть с тем или иным в какой-либо в какой ситуации. Но наступает момент, и меня накрывает снова беспокойство, переживание. Уму некомфортно снова, нестабильность, нестабильности. Как бы человеку со стратегическим умом наблюдать эту стабильную периодичность и принимать. И вот я ответила, да, ответила на этот вопрос как раз, да потому что принимать, да? ну как бы слушать свое тело, слушать свою да, свою стратегию авторитет они помогут, да, здесь выживать как раз корректно да? на материальном плане, на физическом плане. У вас есть тело, которое знает, как двигаться, да, но для этого вот, да, нужен этот эксперимент, нужен грамотный специалист, который вам расскажет, как правильно, да, двигаться в эксперимент, да, и соответственно э -э начать этот эксперимент, начать слушать себя, да, свой авторитет внутренний, да, соединиться с своим телом тоже, да, и потом вот этот ум, да, он просто может наблюдать тоже, да, здесь процессы. И uh -huh, сейчас я смотрю. Татьяна говорит: ведь вы же манифестр, аур совершенно не отталкивающий. По крайней мере, для меня хочет слушать вас. Причем заметила, что слушать, слушать вас неприятно, чем читать. Легче заходит. Ага, спасибо. <l> И вам тоже спасибо, Таня. Ну. Ну, я вот такая, да, селезёночная. Но вы знаете, опять же, на уровне ауры вы же не со мной сейчас, да, как бы. Если бы рядом я находилась, вы, может быть, по-другому чувствовали себя, да, со мной. Вот, а Раун тоже такой был, да, вот он шутливый был, да, смешной. Мы же селезеночники, поэтому мы такие, да, немножко шуткуем, да, иронично, пятерочки, да, здесь. Вот, я рада, да, что я вот стала выползать в эфиры, потому что действительно чувствую, что это, мне сейчас порой проще сказать что-то, да, чем написать, да, и поэтому вот, поэтому вот я начала эти эфиры тоже, и надеюсь, это будет полезно для вас, вот, да, сейчас я, ага. Да, я просто иногда выпадаю, сейчас прям залип. Хорошо, отлично. Да, и на самом деле, ну это о том, что аура, да, она же все-таки ауреческий контакт, это у нас две вытянутые руки, да, в разные стороны, да, назад, вперед, во все стороны, да. Вот. А сейчас э, мы не в аурическом контакте, да, поэтому меня и легче воспринимать. Мы все в своей ауре тоже. Да, и как бы, да, а вы меня просто слышите, да, и моя чистота, видимо, вам подходит. И я рада. Это здорово. Вот. И возвращаясь э, к обучению, да, как раз вот о том, что да, не нужно никуда торопиться, тоже да, очень важно прожить. Этот эксперимент свой, да, и потом вот есть у нас проживает свой дизайн, ABC, общеобразовательный курс, да, потом у нас есть картография. Это опять же, да, это не обязательно, что вы пойдете на обучение потом профессиональное какое-то, да. Совершенно, да, может быть для себя просто оточитесь на этих общеобразовательных курсах и не пойдете никуда, да, просто для себя, для понимания окружающих, понимания близких своих, как, как с ними взаимодействовать, да, потому что, ну, там очень большой тоже, да, запас информации вы можете получить на этих курсах, да, очень ценную информацию, вот, для своего проживания. Да, кто-то вообще, проживая свой дизайн, проходит, и им достаточно, да, и они просто уходят и экспериментируют со своим дизайном. Потом там могут чтение какое-то еще получить, да, какие-то там процессы. Вот, может быть, достаточно. Кто-то вообще чтение получает, да, и ему этого достаточно просто для эксперимента. Кто-то там какие-то вот эти курсы могут да, пройти просто лично для себя. А кто-то кому-то еще хочется, да, более глубоко. И, может быть, даже они не будут профессиональными аналитиками, но им хочется вот, ну, глубже понять вообще, да, и еще, да, потому что на профессиональном уровне там, конечно, вообще такая глубина, да, в течение года вот этот профессиональный первый профессиональный уровень, да, в течение года обучение три семестра. Там такие вообще нюансы, такие какие-то да, моменты могут быть, которые ну, нет на общеобразовательном, естественно, да, информации да, на общеобразовательных курсах. Вот. И там просто для себя даже да, вы открываете совершенно другую глубину. На понимание вот я когда обучалась да я обучалась прежде всего для себя я вообще у меня не было да темы быть аналитиком <с <с или учителем или кем-то да я просто для себя потому что мне нужно было разобраться с тем вообще как мне жить как мне вообще взаимодействовать с этим миром у меня такой раздрай был, да, внутри, что я просто вот для себя мне нужно было это, да, это меня просто вытаскивало из своих депрессивных состояний, из непонимания вообще, да, для чего я здесь, как я здесь вообще, зачем я здесь, да, и потом уже просто меня опять же из эксперимента корректного, да, я уже пошла вот в обучение, да, и у меня не было цели там, да, вот быть прям аналитиком каким-то, да, вот, но я для себя все изучала, об, да, в глубину это ушла, и, и мой авторитет меня привел, да, меня привел в это учение, и в том, что я потом стала уже да, давать эти чтения тоже, да, и практиковать это. И, конечно, мой опыт, да, как я где-то там писала, да, что у меня дизайн такой, да, которым, ну, которому нужно вот повторять, повторять, повторять, да, отшлифовывать свой талант, да, чтобы стать мастером. И вот в течение первых семи лет, да, я вот это мастерство нарабатывала. И я увидела, как совсем по-другому это мастерство стало по как бы проявлять себя, когда я после семи лет, да, уже первых моих семи лет, да, почувствовала разницу огромную, трансформировалась внутри что-то, да, это совершенно другой процесс, когда вы семь лет проходите, это такой вау, такой вау, да, потому что это реально вообще другая, другая перспектива да, жизни вообще и восприятия мира. Вот. И потом уже да, обучение, да, и потом я уже, опять же, из авторитета стала учителем, и стала обучать уже да, людей вести, стала их гидом вот, в том, чтобы действительно что-то ценное тоже нанести, да, и быть мастером уже и учителем дизайна человека. Но это все, естественно, из моей природы приходило, да, а не просто из ума, да, что вот мне надо там, не знаю, денег зарабатывать или что-то, да, для меня деньги, конечно, важны, но они не на первом месте для меня. Для меня корректность всегда на первом месте. Сейчас я посчитаю, что вы здесь пишете. Ага, три года для меня было очень, было бы очень, и очень мало, чтобы стать аналитиком. Ага. Да, я ПТЛ-1 прошла, понимаю, что это э, мне надо, не с целью стать аналитиком. Я мечтаю об этом обучении, но филипфактор очень сдерживает. Подружиться с собой, наверное, самое сложное. Да, да, но это большой путь, да, на самом деле. Хотя вроде бы так просто, да, вот вы увидите, да, ну, услышали там «откликайся» или еще что-то, да, там «стратегия авторитета. да. А на самом деле, ну это вот рада тоже такой весь. О, да тут все просто, да, там типа я сейчас вот генераторов пробужу, да, и все и весь мир там пробудится возле этого, да. Иллюзия была, да, Ты это ж так легко, откликаться ты, Господи, ждать и откликаться, да. А тут такое умище просто, да, гомогенизированный, и, конечно, там... С собой подружиться не так-то просто, и полюбить себя, да, то, что я говорил на эфире про любовь к себе, тоже, да, не, не так все просто. Это такая иллюзия ума, да, и заблуждение наше большое. И, конечно, нужно время тоже вот это, да, для возможной, для трансформации и для понимания. Угу. Сейчас я читаю еще. Угу. Не торопитесь, если мечтаете, это мечта исполнится, да. Я 4 года дизайне сейчас учусь и картография картографии приходит вовремя, да, да, да. Но на самом деле нет никогда ничего. Очень важно понять, то, что опять же дизайн человека говорит: что все всегда в свое время приходит, да, и если оно нужно, оно придет, да, возможность и. Да, то, как вам двигаться, да, в этом процессе, поэтому всему свое время, всему свое время, это мудрость дизайн человека, сто процентов, вот, и если что-то не случается и не получается, это тоже значит не время сейчас, не фрактал, как говорится, да, вот, когда я говорила про выбора нет, да, тоже не фрактал, просто не фрактал. Сейчас я посмотрю еще статегию, я повторяю, обязательно приведут ко всему, что для вас корректно, да. Это же я, что сложно то себя, еще тот вызов, да. Но такой классный, внимательный, да. Ага, да, вот, это уже немного денежных расстановок. Но вот меня, да, в дизайн человека, дизайн мой, да, в дизайне человека привел в том числе вот в разные сейчас направления, да, которые углубляют также да, процесс разобуславливания в том числе. Да, и как бы тема финансов здесь да тоже такая очень ценная возникает. Да. Вот есть такая сейчас практика, да, которую я практикую, это денежные расстановки на картах. Вот Олеся как раз у меня недавно получала тоже, да, такую, этот, как это сказать, сессию, да, процесс. Вот как-нибудь, может быть, тоже поделится, переваривает, да, вот сейчас. Вот очень мощные процессы запускаются тоже, да, именно, ну, как бы мы работаем с финансовым запросам, а вылезти может все что угодно да, здесь. Почему когда-то вот в первом да тоже эфире говорил, что деньги не про деньги, да, потому что у нас там на самом деле очень много, да, сейчас э, очень много страхов, очень много эмоций подавленных, да, то, что мы можем говорить, то, что мы не можем говорить сейчас социум, да, давит. Э, э, непростые времена на нас давят, да, тоже паника, вот это все, да, Кто, у кого-то там подвешенное состояние с работами, да, и так далее, то есть как вообще двигаться, да, и вот этот ум как раз, да, который, личность, да, которая паникует сейчас очень сильно, да, и накручивает в том числе эмоционально, да, вот они... Конечно, много очень напряжения создает в теле, но это на сейчас. И с этим я тоже, с этими как бы состояниями могу работать на этих расстановках тоже, да? для того, чтобы они вам не мешали и давали возможность открыть какие-то горизонты и возможности впереди, видеть хотя бы, да? потому что мы настолько застреваем порой да, вот сейчас в этих эмоциях и страхах, что мы не видим перед собой возможность, ну, куда-то смотреть, да, вперед и вообще понимать, что как, как вообще да, жить дальше, вот. И очень важные процессы я могу прорабатывать с помощью, да, вот этого денежных расстановок тоже, да. Есть разные вопросы, связанные с родом также да, ну, расстановки да, соответственно родовые тоже да, процессы всевозможные да, там. или взаимодействие с родителями например да когда они некорректные и мы не чувствуем свои опоры для того чтобы да, двигаться вперед тоже да потому что это важно чтобы все встали на свое место да это вот очень классная расстановка мое хорошее место как раз да мое лучшее место вот, где вы понимаете вообще, да, что где ваше место, да, где ваша поддержка, и, ваш, и мир, который, да, может повернуться к вам лицом, а не стоять попой, как говорится, да, вот, и это все мы как раз прорабатываем именно на вот этих вот расстановках, так что если вам важно что-то проработать, и вообще разные, да, есть запросы всевозможные, да, мои большие деньги, ресурсы какие-то, да, увеличить финансовый да, как это сказать, объем свой, да, вот, то есть, да, это тоже там много чего может стоять вообще, да, на разные там тоже с темой вообще желаний, работать тоже, вот, всевозможные есть варианты, да, тоже, финансовые, но не только, да, потому что там может стоять за финансовым вашим затыком каким-то, может стоять очень много всего, разных других вариантов да? ваших страхов детских каких-то ваших каких-то там э, э, э, кто-то вас напугал например в детстве до да, какой-то опыт негативность деньгами да там кто-то наказал или там э, какие-то шаблоны вам вбили в детстве да тоже которые сейчас для вас не полезны совершенно да, в зарабатывании денег это вот все как бы да здесь ну и, конечно, есть чтение по бизнес-анализу также, да, это тоже важный момент, вообще понять, да, где лучшим образом, каким образом для вас лучшее материальное, да, тоже благополучие свое какое-то, да, получить, где ваше место тоже, да, где вы лучшим образом можете реализовать свой материальный потенциал, который заложен в дизайне именно, да, вот, в расстановках именно работа здесь и на уровне тела, и на уровне ума. И на уровне эмоций, да, мы прорабатываем очень, очень глубоко, это я и вы, да, один на один, да, и карты, которые помогают увидеть вот эти все состояния, все возможные разные, да, тоже проблемы, которые у вас стоят на пути, вот, и проработать их и действительно получить энергию, направить энергию да, в нужное русло, которое поможет вам как раз выйти из той попы, в которой вы сидите сейчас. Сейчас я еще почитаю, что вы тут пишете. Сейчас, секундочку. Ага, Олеся говорит, переваривать, но мощно было, энергия уже высвободилась, чувствую просто эмоциональное, мне время надо переварить. Да, да, да, конечно. Опять же, важно очень понимать, да, что время это все, да? корректный тайминг это все. Это у нас первая линия, первые гексограммы говорит об этом. Да? Это как раз на курсе 384 линии дзвин да, для профессионалов, я сейчас вот веду, да, и вот на первые, в первой линии, да, вот как раз мы разбирали вот эту тему что время это все да и очень важно слушать себя на да, укорениться своей стратегии авторитетом и э, давать себе время на все не торопиться хотя ум может пришпаривать тоже пришпоривать говорить эгэгэ -э -э -э, давай вперед да там надо учиться надо денег зарабатывать надо еще чего-то там да срочно вперед да Тело знает, тело знает. Действительно, тело знает, как вам, куда вперед, когда вперед, зачем вперед, или не надо вперед, да. И как справиться, в том числе, вот с какими-то да темами выживания. И, да, возвращаясь к профессиональному обучению, образованию, да, это вот опять же у нас ПТЛ-1, ПТЛ-2 потом, да, и тоже другие уже виды чтения, да. ПТЛ-1 он учит а, тому, чтобы а, как правильно делать чтение базовое, да, вот это вот. Вот и закладывает огромную-огромную основу для всех остальных чтений тоже, которые, да, можно будет делать. Потом, конечно, это там, чтение разных циклов, да, партнерские чтения. Это ПТЛ-2 уже, да, там, инкарнационный крест, ПТЛ-3. Вот. И завершающий ПТЛ-4 – это тоже курс уже, да, подготовки, уже сдачи экзамена и сертификации, соответственно. да, И потом экзамен, и сертификация идет. Вот, и вы затем, если вы уже там вот три с половиной года обучились, вот вы можете и сдали корректный экзамен, да, потому что это все проверяется, экзаменуется, не просто так тоже, да. Вот и некоторые не сдают, если они филонят, да. Вот, и хотят просто там пробежать да, и получить этот сертификат. Поэтому здесь просто так-то не получить его. Некоторые, мало да, людей, но некоторые не получают с первого раза, поэтому да, переэкзаменовка может быть. И потом, соответственно, да, вы получаете этот сертификат и становитесь профессиональным аналитиком. Вот, это вот такой процесс, если вы хотите именно профессиональным аналитиком, достать, да, и потом вот эти вот всякие разные тоже обучения а, могут быть, да, уже на а, учителей всевозможных, да, и там тоже последовательность, это не просто так, какой хочу, такое буду, да, там тоже последовательности определенные тоже нюансы, там сколько чего должно быть, да, для того, чтобы пройти обучение какое-то. Вот, поэтому здесь это да, не просто так, это все обучение да, и процесс э, того, что вы можете получить, да, э, когда вы обучаетесь дизайном человека. Вот, но всему свое время. Да, э, дышите, как говорится, вот и чувствуйте свое тело для того, чтобы действительно понять вообще, что, что, когда вам нужно правильно, да, опять же, если вам нужно обучаться, это удивительно просто, да, я никогда не была богатым человеком, да, но когда мне нужно было проходить курсы, откуда-то я эти деньги получала, да. Я на себя столько никогда не тратила, сколько на обучение вот это, да, которое я проходила в дизайне человека. Я очень много всего проходила и обучалась, и в том числе ура, когда, да, у него это в разы еще дороже было, да, чем сейчас обучение стоит. Поэтому... Но откуда-то это бралось? Откуда-то это приходило, потому что я двигалась из стратегии авторитета, и мне действительно было... Нужно там оказаться, да? Моя фрактальная геометрия была. Вот, поэтому не беспокойтесь, не беспокойтесь. Если вам нужно, вы придете. Если не нужно, вы э, не придете. Вот. Всему свое время. В этом мудрость да, дизайна человека как раз. И это важно понять. Есть ли еще какие-то вопросы? В принципе, то, что я хотела, я, наверное, сказала сегодня. Сейчас я еще посмотрю ваши комментарии. Ага, Леся пишет по бизнес-анализу. Удивительно, что я только после него перестала бороться с тем, что должно было в моей жизни быть забота о себе. Я всю жизнь на это забивала, не сейчас. Ага. Как так возможно? Ага как так, да, возможно кто-то скажет и мне вот так было ага, особенно благодарна бизнес чтению и всем обучением которые я проходила на потому что на школа дизайна пока нормально к обучающему себя к россии она абсолютно нормально то есть просто да ну как вы знаете мы же совершенно другие те кто экспериментирует с дизайном да и те кто вот ну уже в своем процессе достаточно давно у нас нет ничего личного мы понимаем эту механику просто да мы видим это совершенно по-другому то что происходит сейчас и поэтому да конечно да, да неприятно да ужасно что что происходит события которые происходят да, но мы не вовлечены в это, да, как бы мудрость есть в том, чтобы понимать вообще, да, механику того, что происходит просто, да, и не вовлекаться вот в эти вот какие-то расово-межличностные какие-то вот эти процессы, да, вот. Но мы же все, ну, как бы, да, понимать должны, что здесь просто механизм, да, который сейчас вот таким образом работает. Ну, дизайн человека в механику да? вот. Поэтому я лично никому не, не желаю ни зла, ни как бы, да, ничего э, плохого. Также я уважаю да, наших украинских людей, да, кто рядом с нами всегда да, находился. и Уважаю и сочувствую им потому что ну люди они не виноваты вообще да в том что происходит на самом деле вот любые люди не виноваты да как бы есть механизмы да и просто ну кто-то понимает это кто-то не понимает это тоже из разряда выбора нет да вот поэтому ух они все так аналитики говорят но опять же смотрите это о том что насколько человек понимает эту механику тоже да и вот этот процесс безвыборности который у нас есть да и механический процесс я человек мира да я всегда как бы да была в, в таком процессе что я никогда никого там да не обвиняла ни в чем да и ну, я просто за людей я за людей, вот и поэтому, да, я понимаю эту механику и она может очень да, отличаться, но мы все люди, вот и угу. благодарю, я поняла, что учиться пока еще можно. Да, конечно, ну и тем более, что мы же ну ну, там нет проблем, может быть, только возникнут проблемы с оплатой вот этой, да, как раз в Америку туда, да, потому что HDS американская, если вы хотите куда-то, да, там обучаться. Но опять же, да, это если в России, да, если не в России, вы это же у нас это, в Беларуси, поэтому у вас не должно быть вообще, да, по оплате там проблем каких-то, вот, а так вообще... То, что Линда Баннел, да, вот директор HDS, да, она тоже говорит, она там писала даже, да, что как бы мы все сочувствуем тому, что происходит, да, как бы, но мы ни от кого не отгораживаемся, да, потому что мы все профессионалы, мы понимаем, что происходит. Вот. Поэтому нет никакого, да, здесь вот этого расизма или чего-то, да, то есть нет. Вот, мы, мы все взрослые люди, надеюсь, <смех> вот. и зная дизайн свой, да, мы действительно можем понимать, что, что как, как и что, да, происходит, поэтому я в таком процессе, да, и я уважаю тех, кто действительно, ну, я, я понимаю тех и других, и третьих, да, что вообще, как бы, да, люди говорят, да, и как они проявляют себя. Вот. Но, но моя позиция такая, да, и, ну, я это не сува тоже, да, я не, не отношусь никому негативно, да, и просто вот, надеюсь, это тоже ваша мудрость, в том, чтобы понимать, что это вот все просто процесс, да, механический, который никуда не денешься от него, да, в любом случае никуда не денешься. Как бы мы не хотели, это все механически так вот происходит. Вот да, согласен. Всего... Угу. Спасибо за эфир, да. И моя тоже тема. Угу. И рада Света была видеть тоже. Даже спасибо, что присоединились. Рада вашим комментариям, тоже вопросам. Да, и в конце я просто хотела немножко рассказать о погоде, да, так как я обещала, тоже анонсировала, что здесь будет. А, это тоже тема недели. новые как раз сегодня началась. Новая тема звездной погоды, которая штырить может еще так, да, и логическая такая погодка. Да, то есть у нас э, пришла логика в теме э, э, суждений, да? здесь очень мощные суждения, и очень мощные мнения, всевозможные, да, которые могут быть очень жесткие, да? люди могут вот прям вот отстаивать свои мнения какие-то, да, там я вот так, и вот так, и вот так, да, там, и же такой, да, нести тоже. Вот, и быть очень глухими, может быть, даже к мнениям других, да, и как-то пытаться, да, это все доносить, или неуверенность тоже, да, сомнения в своих мнениях, может быть, также и потом молчать, да, и не говорить ничего. Вот, и тема суждений очень жесткая, стервозная погодка может быть на этой неделе, так что аккуратнее, да, и как бы понимаете, не вовлекайтесь тоже, да, в тему того, что люди там, да, пытаются вам чего-то там, свой вкус какой-то втюхнуть, да, или там обижаются на, на какие-то вещи, что не поддержали их, да, в каких-то их и мнениях, суждениях и так далее, да, и вы сами не вовлекайтесь в это, да, суждения тоже, вот так, чтобы прям вот обижаться очень сильно, но могут быть очень стервозные все вокруг, да, и поэтому вот не обижайтесь, да, потому что это вот просто погода рулить может и все, да. Вот, всех исправить, всех очень личностно, да, как бы в нос, носом в какую-то, да, там, какашку указать, да, что вот, у тебя все плохо, да, тебе нужно лечиться, и у тебя то-то и все-то, да, вот, на самом деле, э, слышите свой авторитет, он знает, да, когда нужно, что действительно какое ценное мнение, чем поделиться действительно, да, или выслушать, да, какое-то мнение, вот, и не вовлекайтесь в вот в это суждение, тем более не, не ругайте себя, во-первых, да, потому что это тоже может очень на себя, вот этот жесткий критик внутренний, да, здесь включаться. Вот, а во-вторых, ну, не лезьте с осуждениями, если вас не спросили. А то можно огрести очень сильно тоже, да, сопротивление получить. Вот, и поэтому вот просто вот, да, слушайте свой авторитет, они знают, да, когда и что, кому бросить вызов, когда нужно не бросать вызов, да, чему-то. Вот, и просто, да, принять ситуацию какую-то. Угу. Благодарю вас за эфир, почаще бы. Ну, я пока что раз в неделю, а там посмотрим, да, как будет. Классная погодка, да. Спасибо. Вот. рада была всех вас видеть, в принципе, да, вот э, из хорошего это то, что вы э, сегодня ночью как раз ушли эмоциональный транзиты, 19 й да, ворота ушли, поэтому весь канал ушел, да, но как бы это э, все равно, да, как бы такая эмоциональная... Там, завуалированная тема 36-х ворот все равно остается, поэтому, да, тоже вот аккуратней с этим. Вот, и если вы обуславливаетесь, там, если не эмоциональный человек, да, то обуславливаться, можете его увлекаться, в эти тоже, да, какие-то новенькое чего-нибудь, да, и кризис себе на, да, спровоцировать на голову еще больше, чем был. Вот. И, конечно, не принимайте решение на эмоциях вообще, ну, как бы, да. хотя и логический такой процесс да, сейчас в погоде, но а... все равно да, здесь эмоционально вот это вот Нептун у нас. 36 ворот, да, такой завуалированный кризис, да, и поэтому, если на эмоциях, то может быть очень непросто. Или кто-то обуславливает и проявляется вот этот кризис, да, и через эмоционально какие-то решения. Вот, поэтому не торопитесь и не рубите с плеча. Да, не рубите с плеча, потому что 49 стоят, тоже долгий транзит там, да, и поэтому не. Не рубите на эмоциональности какой-то, нас плеча решения какие-то. Ну и остается этот транзит тоже ментальный, да, вот этот 43.23, я знаю, я знаю, сам знаю все, да. Вот поэтому ä, тоже не на уме, да, не, не напринимайте никаких неправильных для себя решений. Поэтому если вы не получали свое чтение, welcome, я буду рада дать вам чтение. Да, и чтобы вы понимали, где ваш, вы, да, и как вам не теряться в уме и в эмоциях тоже, да, корректно двигаться из стратегии авторитета, да, в вашей жизни. И вообще, кто вы, да, и что вы. Ага, сейчас я почитаю. 49 солнышки у меня, и сейчас канал 35.6, еще 41. Ох, повеселюсь, люди. Да, да, да. Обнимая, да, связь, угу. и не эмоционально, ага, да, вот, поэтому, ну, не теряйтесь, да, не теряйтесь в эмоциях, будьте аккуратны, да, и, а если нужно, нужна поддержка, нужны какие-то э, по бизнесу какие-то процессы, да, по эмоциональному вашему состоянию проработать что-то, да, какие-то темы. То обращайтесь, да, и денежные расстановки, и бизнес-анализ, э, да, и чтение ваше, и любое другое чтение, да, приходите. И вот ABC у меня начинается вот в эти субботу тоже, 26-го, так что если вы еще э, не записались, но хотели, то welcome тоже, добро пожаловать <cosas> вот, в глубину пойти. Вот. И надеюсь, что это было интересно, и тоже да, такой достаточно длинный эфир у нас получился, вот. Но надеюсь, полезный. да. Спасибо большое за ваше участие, я очень рада была вас всех видеть, слышать да, и читать. Вот. И пишите, я на связи, да, поэтому можете задавать вопросы, мы будем обсуждать их вот также на эфирах. Вот, и что-то полезное я могу вам тоже принести. Более практичное, если есть вопросы какие-то, да, я тогда могу среагировать как-то практично что-то вам дать. Вот. И всего хорошего тогда, да, и до новых встреч в в следующий четверг. С вами была Вибека Лес Черных. Пока-пока.